здравствуйте дорогие друзья и в этом видео мы будем сажать катальпу точнее ее пересаживать вот такую катальпу красивую я вырастил видео есть на канале как я сеял ее семенами вот такая получилась красота в этом году из тех семян которые у меня были посеяны два стручка зашло пока вот только три штуки первая вот это видно по вторая и вот здесь вот маленькая третья по счету Седьмой ноль пикировка была в этот стаканчик. Это шестнадцатого ноль а это двадцать седьмого ноль Вот с таким разбегом они у меня растут. Для этих трех катальп я приготовил вот такие вот горшки, точнее вот ведра. Там гно уже треснуло ведра, поэтому его кроме как для горшка использовать больше никак, я думаю, не получится, но я буду использовать их для горшка, они 10 литровые так как катальпа достаточно быстро растет и очень хорошо развивается и я пока не знаю, не решил куда я буду сажать, я принял решение чтобы посадить их в большие горшки для того чтобы они спокойно могли развиваться потому что корневая система очень... к сожалению на этом видео не знаю по какой причине оборвалось, так как съемку виду один я уже посадил, я это не видел, что она Я уже посадил, в принципе тут ничего сложного нету Вот получилось у меня три 10 литровых ведра Это самая большая, средняя и самая поменьше Вот такая вот красота Будем наблюдать, смотреть, на ну, листья красивые, большие Мне не прям нравятся если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!